Здравствуйте, вы на канале Чистое Сознание, и я Виктория. Тем, кто меня знает, привет! Наверняка вы уже соскучились, вот она я, я не пропала. В общем, хочу сегодня с вами поделиться своим инсайтом, который со мной произошел в процессе наблюдения за собой. И этот инсайт заключался в понимании, как работает эго возможно кому-то это видео будет полезным и понятным я заметила что эго оно фокусируется на какой-то конкретной точке или ситуации или проблеме или моменте и как подлупой фокусируется и наблюдает только за этим то есть все внимание погружается в эту точку и таким образом словно вся жизнь она проходит мимо ты перестаешь ее чувствовать, ты вовлечен в эту проблему, в эту ситуацию, все, ты в ней завиз, загряз, ты начинаешь даже чувствовать э, телесно какие-то неприятные ощущения, реакции, э, не знаю, нервное перевозбуждения. Конечно, умение наблюдать за собой, отслеживать эти реакции и умение абстрагироваться от, это, от этого, это очень ценное качество, присущее не каждому. Но если у вас это получается, то просто попробуйте это все равно, что то двинуть эту лупу и почувствовать другую жизнь. Либо переключиться на какую-то другую э, задачу, почувствовать близких рядом, сказать что-нибудь хорошее или сделать для них что-нибудь хорошее, пригласить любимого мужчину на свидание или женщину, сводить детей в парк, поесть с ними сладкой ватой. Ну, в общем, сделать что-то, что, что принесет вам и вашим близким удовольствие, что наполнит вашу жизнь э, чем-то радостным. И это поможет. Это действительно поможет отодвинуться от этой лупы. В общем, я желаю вам почаще наблюдать за собой и отодвигаться от этой лупы. Чувствовать жизнь, жить эту жизнь. Потому что она проходит стороной я искренне вам этого желаю не забывайте делиться нашими видео подписываться на наш канал оставлять свои комментарии делитесь своими инсайтами это все очень очень интересно мы всегда вас читаем и всего вам доброго до свидания пока